Всем огромный привет! Начинается новый выпуск и, как вы уже поняли по названию, выпуск будет значительно отличаться от того, что мы вам делали на протяжении последних пяти лет. Мы отправляемся в Пермь, а на футбол мы вернемся уже не одни. Вернемся мы с болельщиком «Спартака», который ни разу не был на нашем домашнем стадионе, который практически ни разу не видел команду живую, Поэтому... Должно быть очень интересно, братва, сразу говорю Все выводы будем делать в конце выпуска Поэтому сами себе поудобнее Сразу ставим пальцы вверх А мы вас постараемся удивить Лечу я, конечно же, в первом один Лечу своим верным товарищем Василий Геннадьевич, залетай в кадр Привет, брат Серега, наша с тобой фирменная Фирменная Рукопожатие Да, братва, всем салют Давно для вас готовили этот формат Не было, к сожалению, у нас возможности Реализовать эту историю Есть идея привозить фанатов «Спартака» из разных регионов в Москву. Не у всех, к сожалению, есть возможность вживую видеть «Спартак». Не во всех регионах «Спартак» играет. Поэтому мы приняли решение попробовать привести их к «Спартаку», если «Спартак» не летит к ним. И помогают нам в этом наши братишки из букмекерской компании Тенниси Бет», которые ищут развлечения в любом событии которые, знаешь, делают делал, Теннисируют все. Теннисировать – это значит прокачивать, улучшать, усмешнять и делать фан из любого события. И каким образом мы протеннисируем всю эту историю? Мы протеннисируем Санька из Перми, который привык смотреть футбол по телевизору. А мы возьмем и улучшим качество его просмотра. Теперь он будет не перед экраном, не перед монитором, а будет смотреть с трибуны на наш великий и могучий. Поэтому ну это начинаем. круто, брат, это круто. Мы начинаем, фанат, До тензи. самолета, брат, 15 минут, блядь. А а -а -а. Поехали. Ну что, братва, погнали. Летим в первый. Мое мнение, парень на самом деле будет очень приятно удивлен. Же... Он и так удивлен, он и так удивлен. Ну, он радуется по телефону, когда мы с ним разговариваем. Вот, Но, вот мне кажется, сам факт, когда мы в Москву уже подлетим, это будет вообще что-то. Ну, и просто пока нет понимания, что будет, как будет. Ну, да, да, Может, да. он будет такой с каменным лицом типа, знаешь, пришел и пришел типа. Да, ну в футбол, в футбол. Ну интересно, брат, реально очень интересно. Мне самому интересно типа, везде да. да, вообще его эмоции. Я слышал, он да. ну, мне рассказывал, что. Его потенциальные теща вообще так. дико не верят в эту тему. Ну, короче, там забавная говорите, что это все обман, такого да, не было. Да. Короче, парни на самом деле, очень много предстоит сейчас увидеть, увидеть эмоции. На, первую очередь, в первую очередь, на, сам на самом деле, да, любят, да. Что мы, мы сами не знаем, что будет. Я пока не получится, понимаю, что все это Получится, будет, Я пока просто не понимаю, но надеюсь, вот что, мы с тобой справимся. Ну, все, братья, к следующим кадрам. Что, братья, мы прилетели в этот славный город с названием Пермь, и пока мы направляемся к нашему герою этого выпуска, Александру, который ни разу не был в Москве на нашем домашнем стадионе вопрос, власть поскольку мы на этой прекрасной набережной, легендарной набережной, сейчас мы увидите, почему, с чем тяснируется этот город? Это футбольный клуб Амкар, который до недавнего времени вообще отсутствовал на просторах российского футбола, сейчас вернулся. Вот ты что про Амкар знаешь, скажи. По поводу футбольного клуба Амкар, брат, но сам же понимаешь, что Спартак с ним сначала там двухтысячных годов, играл каждый год практически с 2004 -го года. Да. А, конечно же, в большинстве своих матчей Спартак обыгрывал, обгарок, да, статистики где-то появляется на экране, да и в целом выезд в Пермь всегда для фанатов был таким же, наверное, плакомым кусочком, как и выезд в Самару, например. Здесь очень душевно, здесь очень добрые люди. Вот э, пермяки, которые нас зачастую встречали, блин, они нам организовывали такой приезд, что здесь было как дома. Конечно. И э, даже сейчас вот мы, когда прилетели, народ начал узнавать что это за город очень много народов директ много нам написал, написали типа пацаны о вы в перми типа Давай если что нужно обращайтесь все, все, все. то есть кб пермь салют привет парни. сразу скажем парни с кем не встретились сразу извиняюсь мы здесь буквально на один день завтра утром там рано рано в 6 утра мы завтра вылетаем отсюда из отеля в 6 вылет касаемо футбольного клуба амкара вот прекрасно надпись счастьем не за горами и наверное многие болельщики амкара в последнее время Наверное, в мыслях такая, такая фраза у них присутствует На самом деле, очень печально, что футбольный клуб с такой историей Пускай небольшой, там в 90-х годах он только, только образовался И в 2018 году, по-моему, футбольный клуб прекратил свое существование Из-за того, что были большие проблемы с финансами То есть финансовая составляющая очень сильно ударила И не только по Амгару много других команд Поскольку мы находимся в Терми, мы решили об этом рассказать И еще раз поднять эту важную тему И благодаря своим болельщикам, жителям этого города Футбольный клуб Амгар сейчас начинает заново подниматься Играет в ПФЛ, да? Ну, второй, ну, в третьей лиге, грубо говоря, по силе российской. Вот, да. И на самом деле желаем удачи. ФНЛ-2, да, нельзя, чтобы такие клубы с историей просто как бы рушились. И самое главное для нашего выпуска, что Саша Селихов и Георгий Джики играли в... Фронт. Не так давно. Не так давно, деле, причем да, сейчас Джики, да. команда. Саша Селихов, к сожалению, за травм все никак он не восстановится. Саша, желаем тебе огромного здоровья и быстрее давай восстанавливайся. Пора двигать. Сашка, двигать, Сашке, на наших с тобой часах показывает, что уже пора в Москву на Спартак двигать. Ну что, Сань, мы к тебе идем, братва, если информация была полезной, ставим сразу лайк, а мы двигаем дальше, мы переключаемся. Давай ты, брат. Я уже вот так стою. просится брат ставочки вот как ты думаешь что там теща нам на я думаю что борщ давай так давай так давай чтобы было интересно да, чтобы я было интересно. ставлю на первое а ты знаешь на второе давай смотри я наш точный счет типа возьму я думаю что нас на второе ожидает пюрешечка и котлетки, правда? ну какой-нибудь салат интересно какие кэфы бы на это даже наши Слушай, ну, ну, ну, на котлетки из пюрешки я думаю восемь не, не, Мират, я думаю, дву, 5, двоечка, 5, 5. двоечка, двоечка. Именно да. котлет спираш. Да, двоечка. Нет, я думаю, что типа тут второе за 1.40 идёт, типа. А первое за. Да не, ну 260. Первое, 260, смотри, подожди, подожди. А комплекс за 3.20. Ну, что-то вы с нажулика называли, мне кажется, там поляна ломиться будет. Короче, давай. Давай мажем тогда, да? Давай так, знаешь, типа. Ну, на что замаз? Ну давай на суточку и пинок наш. давай напивал. Давай напивал. Напивал? А я первое, это второе. Да, ты первое что думаешь? Просто борщ. Просто борщ. Да. Давай, я второй пирожка и коплет. Не, ну подожди, давай, смотри. Если Нет. попадает именно конкретно наше блюдо, то благодало. Да, мало. да Вот так. А, вот так, да. <с <с Baby let me fill up whatever you missin' Or oh, you like it up at the top, it's a better view, innit? I'm not surprised at all. No it hey, ain't hey, what you need, come on, just pay the fee. I supply it all when you come out and it wasn't hard to climb at all. At the top Опа, набрал! Лазанья, ставочка, ставочка слетела! Я поставил ставку, что будут нас ждать пюрешка и котлетки. Ага. А я... Не, мы вообще думали, типа, я, я говорю, я точно будет первая, а Серёга сказал, что будет вторая. Ну вот он выиграл, лазанья вторая. В принципе, я выиграл, да. Или она жидкая? Почему Или уже? она жидкая? Да. Она, она очень видит. вкусная. Присаживайся. садимся тогда. Так я с вами познакомился что вот крутой стол и поднял до нас дошел слух слушал так. слушал скорее, что когда да. саша рассказал лизию вам mm -hmm. о том что все это может случиться что мы приедем и заберем его в москву mm -hmm. на спартак отвезем и вы сказали что все это ложь что все это неправда и это же не будет <рекуя> бесплатно <рекуя> <сыр, только рекуя> Я им тоже не так... <связать> как это было вообще, а, Саша... вот это даже, даже грубее, было. <связать> когда, когда Саша подошел и рассказал ваше а... первое впечатление, вообще эмоции Девы... были. Слушай, это не развод? <связать> да, так вот сказала. И все. Мне кажется, там было больше Саша, не слушай. не слушай их. Да нет, ну что ли, Борисовна, это все-таки честные ребята. Потому что на тот момент он уже отправился паспортные данные. А, я просто еще такой думаю, мы же типа ничего не просили вроде, ни парты там, ни переводы, а паспортные данные, да. Да, да, да. Серега написал просто привет мне в личку, я такой, Серега, держи паспортные данные, CV-карты, когда, куда потому что в наше время такого не было. Но у тебя это не Нет, было, ну, Сер ⁇ Да, там конечно. Там еще Серега по телефону правильно сказала, это еще нужно добавить факт, с какой вероятностью я попал к вам в выпуск. Быстро. То есть, быстро. смотри, вы выложили э, пост на дневник фанатов. Сторис, Сторис да. Сторис да. выложили. Я смотрю, ну такая типа, какая-то легкая анкета. Имя, возраст и город. Не впаду. Может, выиграю. Такой написал такое жду и все и на следующий день мне тут серега в личку уже со своего личного аккаунта пишет вот саня так и так давай свои это типа контактики свяжемся с тобой телефон по моему да, попросил да, все созвонились я такой сижу трясусь а лиза короче лежит на диване я на балконе там стоял лиза лежит на диване Вся уже красная, такая снимает меня на телефон, чтобы потом всем разослать. Я вот видосик смонтирую. Снешь видосик? Да. Да, но я тогда был на Мкаровской трибуне. У меня просто абонемент. Ну, ну, не... Это для истории... Я как плачу. Выставить? Это жесть. Это жесть. Сказали найти коробку, найти футбольный мяч. Вот. Ой, я плачу. Девочки, я плачу. Круто, круто. Потом флешбекер 90-е. Шонка, смущенка. Улюбила Бориса Сльоза, на которой с тобой это не случится. Я не позволю. Вот такая рассказывал не да ну, его не было тогда дома на Вы работе считаете, вот, вот я хотел будет. все э, его подключить а он к сожалению так получилось что заболел ковидом, mm -hmm. и поэтому не получится его подключить по видеосвязи. никто не знает что я снимаюсь поеду а куда-то в москву ставил, в курс, я хочу surprise! Surprise! A -a, сюрприз они а -а -а, вот сейчас они болеют больно. плохо себя чувствуют, а я их эмоционально поддержу здорово. да и вот только папа знает но я ему сказал это секрет конфиденциальный Так, Сань, на чем ты смотришь футбол сейчас вообще, когда он идет по телевизору? Если он идет по телеку, то смотрю кто, твоем где да, там, там, мы видели телевизор. Да, а если нет, то смотрю вот на этом рабочем. Я пельмяк себе позволить платную версию всяких сайтов не могу, поэтому пиратку смотрю, вот смотрю, вот здесь кричу лиза сидит напротив меня вот здесь а они уходят переживает говорю. нет после любого забитого в любые ворота мяча она уходит потому что я либо ору из-за того что <смех> спартак забил либо из-за того что пропустил она <смех> испугал меня и уходит <смех> слушай мы о чем говорили с тобой еще когда у нас кормили очень плохо поехали. Очень я, даже, я, даже, можно меня? я даже вот встать не могу. Ты на этом стулье приехал? Я на этом стуле уеду. Во-первых, я вижу, что у тебя куча краснобелых шмоток, но их много не бывает. Начнем с самого главного, наверное, это билет на предстоящий матч. Мы можем с Серегой потеряться где-то, наверное, в Москве. Но надеюсь, что этого не будет. Это билет в посадочный талон на футбол, ну, ты, для памяти это тоже будет очень приятно. Еще пацаны из Фратрии э, дарят тебе карту Фратрии. Теперь это. полноценный член нашей организации. Теперь, да, <laughs> ты член Фратрии, Фратри. мы анкету за тебя заполним, вернее ты заполнишь за себя, мы ее отвезем в Москву. Вот, ну и тут набор стикеров, тоже в принципе. Бикольно, спасибо теряем. большое, спасибо. Вот, ну что, еще у нас есть естественно футболка Фратрии. Поэтому. Хотел бы сказать, носи на здоровье, но нам придется поменять размер, потому что мы немножечко не попали. Давайте а, я вам покажу короткая экскурсия, свои протрийские да. шмоточки. Здесь сразу предупреждаю, не все. Из некоторых я уже вылез, некоторые у меня на другой хате. На другой хате, как будто я миллионер, у меня 12 квадратных. Итак, свитшотик. На любую погоду у меня одежда есть. Футболочка. Футболочка. Ну ты, короче, амбассадор, фрат решт, я так да. понимаю. Да. Ну вот все, теперь я, видишь, официальный член семьи. Я, знаешь, что предлагаю? Ты, я так понимаю, ну со спортом, на ты, не на вы. Ты футболом занимался. Я занимался. У нас здесь еще была другая, не Анкаровская школа, Краснодарская школа, и я вот буквально там полтора года немножко ходил. Сейчас я не могу сказать, что я профессиональный футболист, но так с пацанами. Футбол, Давай немножечко разбавим и... этот вкусный обед от твоей будущей тещи, тещи, потому что. Ну, действительно, тяжеловато. Я предлагаю парень на втором, сейчас небольшое. Такое, легкая импровизация будет выйти во двор. Есть у дворку какой да, да. мячик футбольный есть? Да. Супер. Предлагаю выйти, рубануть, может быть, в легкий навес на жопу. Кто проиграет, тому двое бьют по три удара. Окей. Сила. С, трех, с трех шагов, чтобы почти ну, прямо обжигало да. Готовы? Забиваемся? Все, забиваемся, давайте, тогда переодеваемся и немножко подвесем жирками, добавим динамики этому выпуску, и будем же, наверное, ехать домой отдыхать, а в Москве, брат, ну... Просто. Ты понимаешь, зачем будет? Братан, ну ты в машину, да, мы-то так не блин. сделаем. Что за мок? Слышь, ты видел, он сразу туда закинул ногу. Ну квась, малой. Малый, взрослел. Я думал, сейчас они уже нет. Что там слипуло? не через. Чуть размялись, конечно, тяжеловато, тяжеловато, дыхалочка заработала. Как вы же понимаете, что мини-футбольный клуб «Спартак» и наши братишки из тенниса писали, скажем, договор, контракт на сотрудничество. В общем, тенниси стали спонсорами мини-футбольного клуба «Спартак». А, кстати, вообще касаемо мини-футбольного клуба, хочется сказать, что парни практически сами там в работают одни наши болельщики, фанаты. Они сами руководят уже клубом, и это очень круто. Поэтому все, кто собирается следить за новостями футбольного клуба, ходите обязательно на футбол, на их матчи. Им будет очень приятно. Но ссылочку мы оставим на их а, соцсети обязательно внизу. Также оставляем ссылку на наших ребят, на наших друзей из Тенниси, которые нам, в принципе, помогли осуществить мечту практически до конца Александра. И, в принципе, наш проект, который долго лежал, Пылился в коробочке, поэтому ссылочка на корешей из тенниса заряжен комментарии у нас внизу под выпуском. В общем, вы сами все знаете. Ну что, начинаем на весь на жопу. Моя ставка, что Василий все-таки проиграет. Хотя Саня тоже, знаете, такой парень у нас непростой. В общем, будем сейчас смотреть. Пишите в комментах, если еще там не перемотали. Моя ставка, короче, либо Василий, либо Саня. Я точно не проиграю. Раз, два, три. А вы сейчас соседи два раза? Да, мы соседи, сосед, Нажал Первый пошел. Короче, спартаковская погодка, сейчас будем насилия. Под эту спартаковскую погодку. Давай, заби хоть один. Он думает, что Не чай чай, а Коэффициенты сейчас меняются в лайф-режиме. Сейчас уже на Саню, то, что он станет на жопу, 1,10 примерно. Ой, ой, ой, кричит. 1,01, это что Саня... Короче, братва, что играем уже минут 20, пока у Саня 2 пропущено. У меня 1, у Васи 1. Сейчас уже с кем-то <pedSeen>: <installation> <lyrics> <them> <Ed> Сыграл мой коэффициентик! Василий, давай, раздвигаем, блядь, булки. Да я еще что ты банк? Давай, сказал, один, Давай, 1, 6. Давай, сейчас воспользовался промоходом, не фаната. И у него, ладно, не по 3, под 2 давчик ударил. Давай. Согласен? Согласен? Да, Я Да, да. А, а, хорошо. Я второй прыщу. А вы можете сильно бить, а не как девочка. <свас> <свас> <свас> так, сэкануло чуть-чуть. То есть пониже было бы прям сочно, а так, ну, мяч Васей встанут, чтобы Санька до конца уже у нас отыгрывался. А, вот это хорошо было. Все, братва, начинается спартаковская погода, причем мощная. Мы сыграли в футбол. Отбили Василь. А, перехватил. Отбили Васи а, попец, Короче, братва. На сегодня, наверное, все. Идем отдыхать, кушать и по ногам за Москву. Ты готов, брат? Да? Ну давай, Ставай. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Как ты думаешь, все нормально ночью спать будет? Или будет такой мандраж легкий? Да? Не, нормально. А, С сегодняшнего дня знаете, я не что? буду спать. Уже никого мандража. Братва, ставим лайк сразу. Санику за то, что он оказался таким крутым и крутым парнем. но мы. Двигаем. Двигаем дальше, На да, боковую. завтра уже Москва, сейчас уже вот эти кадры, я уже Брат, жду сейчас просто черная заставка дневник фанатов, после ладошки и уже Москва да, Закрывай самую камеру Сань, ну с приездом Спасибо В город Герой Москва Ты здесь не первый раз, я так понимаю Да Поэтому мы сегодня не стали гулять, по планам у нас была прогулка по Москве, Ну Сашка все видел, поэтому решили времени тратить, прилетели сегодня рано, рано утром, спали, спали, отдохнули, да, потому что достаточно тяжело там за один день так, все, эти ранние перелеты. Сань, ну до футбола остается там практически два часа, вот. соответственно мы сейчас находимся в баре, находится недалеко от стадиона, Борода и бар. Наши друзья вот открыли себе такое заведение далеко от стадиончика. Сегодня, как ты понимаешь, не самое удачное, удачное время для «Спартака». Соответственно, и пока народу особо никого нет. Я так понимаю, что аншлага сегодня, естественно, никакого не будет на футболе. А, ну и по такой небольшой традиции вообще есть. Когда ты приходишь на футбол, перед футболом болельщики, фанаты собираются в кабаках, в барах. Соответственно, пьют... Напитки пенные, в том случае напитки тоже пены, тоже пены, напитки кушают и, соответственно, выдвигаются на стадион. Ну но уже спустя день мы приехали в Москву, что-то внутри у тебя поменялось, ты стал я так смотрю, вчера тебя так немножечко. Да, я не знаю, да, да, вчера типа я это тоже заметил, знаешь, я проводил какой-то анализ того, что типа как я что сказал и так далее. И что в некоторых моментах из-за того, что наоборот эмоции переполняли, их как будто не хватало. Ну, то есть я не знаю, как это будет выглядеть на камере, но как будто из-за того, что внутри переполняли эмоции, типа наружу они не выходили, а как-то внутри оставались, там, в голосе выражались и так далее. Возможно, на мысли мы и доили и так далее. А сегодня, не знаю, уже, знаешь, чувствую Спокойно. себя как дома. Вот эта вот вся обстановка, сейчас пойдем на футбол. Надеюсь, победим. Что ждешь сегодня от, от игры «Спартака»? Ты правильно? Ты прав... Да, я правильно подметил, что очень тяжелое время. Но надеюсь, надеюсь, что все будет хорошо. Ты сегодня в красном, как мы вчера обговаривали. Да. На футбол в красном, друзья, всем вообще напоминаем. Даже Саня, который живет за тысячу километров от Москвы. Нашел возможность непосредственно заказать себе кофты, футболки у наших друзей, шоп. Пришлось даже выбирать, что надевать да, действительно был выбор, блин, парень живет реально за тысячу километров И причем не ищет оправданий, почему нет красных цветов у себя в гардеробе Вот поэтому все, кто еще не знает, я думаю, таких нет, где приобрести красные цвета Снизу вы сейчас видите fratriashop.ru, но ну и ссылочка будет в описании профиля, переходите, промокод номер фаната, скидка 10% до конца сентября, поэтому обязательно пользуйтесь этой услугой. Я знаю, здесь мое место, на этой трибуне, рядом с тобой мой клуб, чемпион страны. Мой город! Герой! Знаешь ли ты? За каждой звездой сколько побед, сколько имён! Сколько людей стоят стеной за цвета! Красно-белых знамен! Еще хочется сделать такую заметку, что Саня вот за весь первый тайм ни разу не опустил рук, ни разу не достал телефон, ничего не снял на видео, не сфоткался, потому что Саня понимает, что приходишь на сектор и что делаешь, Саня? Болеем, болеем, болеем за команду. Топик, топик. Ну как у тебя вообще, как у тебя вообще впечатления вообще от первого тайма? Круто, я вот тут потихоньку вникаю в, это, в обстановочку, учу заряды, которые не знаю. Поэтому вот, стараюсь сейчас во втором тайме буду уже заряжать. Может быть ты просто плохо заряжала, поэтому команду не забила. Ну, вот, сейчас тогда будем делать максимум. Реабилитироваться? Да, сами, сейчас. Во втором тайме 5-0 тогда. Хотя бы, бы 1-0. Ну, короче, ты кайфуешь? Кайфую, но если будем выигрывать, буду кайфовать еще еще. Так, вроде забил болтом. вот все получилось. И сразу в ответ на Пока не видно, в общем, как матч уже. За счет чего мы сможем забирать свои очки. Саня находится на секторе. Такой камеры, и, конечно, тоже в шоке немного блин, от того, что происходит. И первый матч на домашней арене пока для нашего героя сворачивается не очень хорошо и что тут можно сказать конечно ничья ну, это, это пока не поражение возможно пока не победа но все же мы все-таки к этому относимся очень серьезно и пора уже брать очки это какая-то дичь вообще на поле происходит, игры нет короче, никакой внятной вообще конкретики в общем лють, лють про Шахтер и Динамо привезли мы тебя в москву на спартак как всегда у нас фанатская составляющая преобладает над блогерской и сложно какие-то такие сюжеты записывать но в любом случае пару слов о тому что было мы видели твои эмоции когда спартак забил первый гол да то есть первый гол первый который ты... ну имеется ввиду первый гол в матче да то есть типа первый гол который ты увидел на открытии арены все-таки был гол спартак, спартака да о, да, дальше, как бы, что было, все видели. Чё, какие эмоции у тебя по матчу, по движухе, по происходящему? Вкусу? По матчу, по матчу. Но, откровенно, очень-очень плохо. Не хочется просто прямо совсем жестко. но, Честно говоря, пиздец это вообще. Очень крутая. Мне понравилась эта акция с тем, что мы отвернулись от этого и футбола, потому что такой футбол нам не нужен. Хочется вас поблагодарить за то, что вы меня привезли на матч. Пусть он получился и не такой, как мы ожидали, не такой, не такой результативный, но не такой результативный для спорт. Ну, в целом, поездка вот этого в В целом, поездка вообще шикарная, все понравилось, все очень круто, много новых знакомств, эмоции. Я, возможно, вставить этот момент монтажа, когда мурашки шли, когда мы кричали вперед, «Спартак», «Шизили». Очень круто, очень круто. Но все равно ты расстроен, как тебе видно. Каждый ну, из нас расстроен, конечно, результатом. Мы типа... сделаем фотографию на память возле автобуса, да и да. будем расходиться. Да, да. Знаешь, хотел спросить Тмка момент. А, обычно мы привыкли к тому, что после матча Болельщики, а, фанаты провожают команду Сегодня было наоборот, то есть а, команда дождалась а, Пока болельщики вышли из стадиона а, Как приняли это решение а, и что это был за жест в адрес фанатов? Слушай, ну ты сам знаешь, готовиться к такому никто не мог, потому что никто... Я думал, что так будет все херово, мы говорили, как есть, и это спонтанно, потому что мы понимали, у болельщиков есть пол злиться на нас, и все, мы служили, скажем так, эти пять. Я знаю, вы подготовили для нашего да, гостя. Да, опять же, хотелось нам в другой обстановке, скажем так, в другом настроении, тебе футболку ударить, Тем более, первая игра на три колена. Да, я уверен. Вместе во все попали, вместе вылезет так что приезжай, в следующий раз обязательно будет лучше. Спасибо, Спасибо большое. Главное верить и все вместе. Да. Держи. Так, все отдаю. Команда расписалась, ребята. Спасибо большое. Очень рад. Тяжело что-то говорить, потому что я говорил вот внутри вот этого вот противостояния, что результат плохой, но Тема правильно сказал, что главное это держаться всем вместе, ходить, продолжать топить за за команду и вместе начали вместе и выкарабкаться выпуск подходит к концу главная задача была привести нашего героя в Москву впервые он попал на наш стадион и к сожалению как мы уже сказали в этом выпуске эмоции хотелось бы конечно видеть на его лице другие но в это Спартак в очередной раз мы хотели сделать хорошее дело но наша команда это дело короче немножко подмрачила своей игрой, своим результатом короче братва я надеюсь, что вы нас поддержали пальцами вверх в этом выпуске и вам эта тема зашла. Обращаюсь ко всем тем, кто живет вне Москвы, вне Московской области. Болеет за Спартак с детства и ни разу не был вот на этой прекрасной арене. И то есть бешеное желание попасть вот на этот стадион. Мы лично за вами приедем, заберем вас из вашего города, привезем в Москву на Спартак. Поэтому переходите к нам в инстаграм, ссылка будет в описании профиля следите за нашими новостями за нашими stories мы обязательно в ближайшее время выложим пост точнее выложим stories где сделаем опять-таки обращение к вам и кто успеет соответственно тот будет в числе тех кого мы выберем поэтому братья не расстраиваемся спартак мы болеем с детства только мы за него переживаем искренне и надеемся, что все-таки наша команда тоже начнет переживать за наш «Спартак». Короче, в Москву на «Спартак» первый выпуск подошел к концу. Всем спасибо за этот просмотр. Спасибо нашим друзьям из тенниси, которые, собственно, помогли нам реализовать эту задуманную идею. Александру огромное спасибо нашему герою и еще раз скажу вам спасибо за просмотр. Это был дневник фаната «Москву на «Спартак». Увидимся в ближайшем городе.